Ну чё, пацаны, сегодня специально для вас мы показываем завод, маленький завод в Подмосковье, который реально приносит деньги. Погнали! А помните Юру, Юры э, завод приводных ремней. Здорово! Здорово! Здорово, Димон! Здорово, Димон! Здорово, Юра! Люки невидимки, ящики почтовые. Что ты еще производишь? И я, как понимаю, у тебя производство сосредоточено э, на железе. Только Метал, металл, железо, да? Мангала, кстати, делают еще. Я мангала, ну, это так подарок мангала с логотипом. Что самое бредовое вы производили, на твой взгляд, самое, какие заказы были? Самое бредовое, ну, допустим, есть а, люк дешевый экономия, он идет с наличником, наличник обеспечивает жесткость, а прием говорит, я хочу без наличника, потому что он не будет работать, он говорит, нет, мне сделай так, ну вот это вот таких вот много очень вещей, или сделай мне люк трехметровый, но чтобы он стоил 100 рублей, да, ты да. говоришь, это будет фольга. Ты его можешь вот так вот, как кипи раньше открывался, тыкнуть его, он откроется. Как ты продаешь эту всю продукцию? У тебя свои магазины или... У меня или свои магазины, у меня дистрибьюторы, у меня прямые продажи. Но у меня, в принципе, все магазины прибыльные. Мы, тебя, кстати, магазинов? магазины все перевели а, на выкладку денег от прибыли. Все магазины автоматически стали прибыльными. Хорошая мотивация, да? У нас сейчас, если я не ошибаюсь, 10 магазинов. Вот это производство, которое находится в Москве, еще у нас цех один. В Оржеве сейчас запускается, там тоже полторы тысячи метров. Плюс там мы еще будем строить две метров. Здесь тоже где-то тысячи метров. Оборот в прошлом году 300 миллионов у нас был. Доходность вообще примерно процентов от 10 до 15 процентов от выручки. Парни, смотрите, вы уже давно в производстве, 10 лет. Какие ошибки люди в основном допускают? Смотри, ошибка номер один – создавать производство без, без продаж. Это вот вообще номер один. Вторая ошибка – это платить зарплату в виде окладов рабочего на производстве. Только сделка, Суровая. никаких часов, только по количеству ага. выпущенной, принятой продукции на готовом складе. Третья штука – это люди, с которыми ты вообще это все делаешь. Все начинается сверху. То есть нужен грамотный начальник производства, который все уйти дальше, все вот это будет выстраивать. Короче, грамотный нравится. начальник производства – это отсутствие тебе ночных звонков или дневных звонков с такими вопросами. А чем мне делать, у меня станок встал? Или что мне делать, у меня человек забухал? А что мне делать, у меня один другого ножом пырнул. Обязательно должен быть прям вот, ну… Максимально... Технологические карты, все должно быть прописано четко, да. потому что учет производстве нет, можно... Как бы, ну, возникает воровство да. всякие как бы... В производстве можно студии. своровать вообще все что угодно, но ну, ты саморезик раз взял там, если каждый по горщике понимаешь? Отвечаю! Что нужно делать, чтобы не воровали? Как контролировать? Ну, во-первых, товары не надо хранить на производстве. Второе, это учет, как говорил Юра, уже всех материалов. Паштучная, вот по, там, прям, ну, до мельчайших подробностей. Слушайте, это, а это... если человек все-таки своровал, например, если поймали на воровстве, то как как в этом случае быть? Блин, вольнять, кровать. А что значит к не привлекать таких людей? Там слишком мелкие суммы, и это все очень муторно. Короче, вывод такой. Да. Производство это геморрой. Это большая ответственность, это много чего надо контролировать. Все. Давно ты все. занимаешься производством? именно этим 10 лет типичный бизнес как бы по залету я наткнулся на продукцию люков увидел эту продукцию ее нигде не было то есть ее только изобрели и ну вот был там прототип и там 200 люков на складе лежал я не могли продать мне понравилось я говорю давайте я буду вашим дилером стал их дилером поехал на рынке раскидал везде продукцию начал продавать почти все что они производили я все выбирал мне сказали парень хороший развиваться это Остановись, мы тебе не можем больше отгружать. Я говорю, ну ладно, тогда я сделаю свое производство. А ты взял деньги первые на производство? На создание. <свят> Денег у меня не было, у меня было 200 баксов всего. У меня выбора не было. Я пришел к поставщику и договорился на отсрочку. Поставщик мне дал, я с покупателя я получил предоплату. Ну вот это так и заработал. Первые когда, ты, когда ты покупал, продавал, ты, ты заработал первые деньги да, на да, то, чтобы да, открыть свой да, цех маленький. Да, да. да. Зачем заниматься производством? Это, во-первых, большой опыт. Да. Потому что производство это Короче, Надо с... быть фанатиком, мне кажется, в первую очередь. Понятно, я я же так скажу. Фанатик. Мы недавно были в Будапеште, там общались с одним представителем крупного там, холдинга по ремням. И я говорю, слушай, ну вот у нас цель как бы стать ну, мировым лидером он такой ха-ха-ха типа короче говорит ну какой там у вас говорит, производство в россии говорит, там типа ну вы же вообще типа ну, такой смысл что недоразвитый да у нас тут заводы там у нас инвестиции сейчас 300 миллионов говорит мы можем купить кого угодно ну типа по ремням и вы там говорит у себя собирается там на колянке эти ремни и меня это реально цепляет то есть меня вот прям такой ченни, что он офигеть как цепляет да? я хочу реально чтобы я приезжал в штаты и видел наши бренды мы хотим действительно поднять российское производство и доказать своему мира что в россии есть там товары они а качественные, они надежные. Это, ну, как бы большая история. Производство – это, скорее, социальная миссия, нежели чем, ну, какое-то прям, вот, прям, срубание денег. Срубание денег – он биткоины купил у эфирта. Слушай, где, где поучиться, что почитать по, -по производству? Вот ты знал. Самая офигенная – это цель – Goldrat. Это, мне кажется, прям вот number one. Да, у Тойота – это тоже просто must-have. Мы много чего делали по кайдзену. В общем, ребят, спасибо большое за небольшой экскурс. Все равно мы будем просматривать производство, мы будем разбираться в этих во всех процессах. Ребята сделали канал, где они рассказывают о чем. Мы считаем то, что развитие вообще возможно, когда ты проходишь какие-то ситуации напряжения, да, через какие-то борешься со страхами, либо какие-то вот ситуации неопределенности. А, соответственно, мы назвали канал на грани. Ребят, в общем, канал на грани. Внизу оставлю ссылку в описании. Обязательно, ребят, поддержите, потому что канал «На грани» — это все-таки про предпринимателей. Про тех людей, которые делают бизнес, но не могут продвинуться дальше, потому что им мешают какие-то ограничители. Эти ограничители ребята снимают всякими разными вот такими вот способами, поэтому подпишитесь обязательно на канал «На грани».